Сказались поздно спасать и поздно лечить плевать. Ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем... Снова в древески нас не ним починить, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы, лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду без моих детей и малосовищенных детей. Нас просто менять местами. Так уж закончился ру доворот людей. Ой, мама. Когда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 Все приятно